«Кто имеет уши слышать, дослышит». Да Эту фразу Иисус произнес дважды. В первом случае эта фраза была адресована народу, а во втором случае эта фраза была адресована ученикам. Так что же значит эта фраза «Кто имеет уши слышать, да слышит? И как мы знаем, контекст решает все. Христос находится у моря, вокруг него огромная большая толпа. И написано, что Иисус начал учить их притчами. И первая притча была о сеятеле, который вышел сеять. Иисус говорит о четырех категориях разных людей и в конце говорит, кто ими должен слышать, да слышит. После этих слов к нему приходят окружающие его вместе с двенадцатью и спрашивают о толковании, что же значит данная притча. И Иисус им говорит, вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. За этим Иисус дает комментарий об этой притче, и в конце говорит те же слова, что он сказал народу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. Но вам же дано знать тайны Царства Божие. Вам дано знать. Но тем не менее Иисус обращается этими же словами уже не к народу, а к самим ученикам. «Если кто имеет уши слышать, да слышит. И ответ кроется в предыдущем двум стихам. В этих предыдущих двух стихах Иисус дает пояснение. Пояснение этой фразы. И сказал им, «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Другими словами, вам дано знать не ради того, чтобы вы просто знали. Вам дано знать, чтобы вы действовали. И сказал им, замечайте, что слышите, какой меру меряете, такое отмерено будет и вам, и прибавлено будет вам слушающим.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 Слушаем ли мы и принимаем ли мы знания просто как знания? Или эти знания приводят нас к каким-то конкретным действиям? Ведь все проповеди, все Слово Божье, все это должно привести нас, христиан, к действию, к действиям. Вот Главная задача.